Здравствуйте дорогие друзья. И сегодня я расскажу вам как добавить видеоролик на YouTube со своего компьютера. Если вы записали предварительно какое-то видео и хотите его загрузить на YouTube, повторяйте за мной и научитесь, это очень просто. Кликаем добавить видео. Мы попадаем на страничку где нужно выбрать файлы для загрузки. Кликнуть сюда. Далее, выбираем путь, где находится наше видео. Как мы видим, происходит загрузка нашего видео. Пока видео обрабатывается, мы можем написать название, название ролика в данном случае будет такое же идентичное, как и название на нашем компьютере. Хотим поменяем, хотим оставить. Мы можем видеть то, что я предварительно написал. Спасибо за просмотр. Абсолютно бесплатно делюсь тем, как можно заработать на YouTube. И вот ссылочка на наш канал. Предварительно я подготовил, значит, текст, который вставлю. Ctrl-V. То есть это те слова, по которым поисковые системы будут определять, по какому запросу выставлять видео в рейтинге популярности на канале YouTube. Я придумал теги, ключевые слова и написал их через запятую. Должно быть девятнадцать, двадцать тегов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, 14 пятнадцать, шестнадцать. Ну мы допишем сюда YouTube. YouTube. Также давайте напишем на английском языке. раскрутка сайтов я думаю достаточно жмем Enter если будет ключевых слов больше то просто нас не пропустят дальше можно выбрать значок сразу же выставить коммерческое использование заработать с помощью объявлений Расширенные настройки я не трогаю. Кликаем готово. И мы попадаем на страничку нашего видео, где можно узнать адрес нашего видео. Вот эта ссылочка. Можем вернуться к редактированию и проделать какую-то работу заново или что-то изменить, видоизменить, добавить или удалить далее переходим на мой канал и заходим в менеджер видео обратите внимание что видео наше подгрузилось обработалось и даже выставилась монетизация мы можем изменить информацию вот здесь написать аннотации или же удалить. Спасибо за внимание. Надеюсь, урок был очень полезен. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго, до свидания.